Здравствуйте, вы смотрите программу «Неделя спорта» и я ее ведущая Марина Вахрушева. Сегодня мы подготовили очередную подборку новостей из мира студенческого и мирового спорта. Смотрите до конца и не переключайтесь. Основным спортивным событием на этой неделе стали игры третьего тура чемпионата России по гандболу среди мужских команд первой лиги. Данный вид спорта сочетает в себе элементы футбола и баскетбола и приобретает с каждым годом все больше популярность среди молодежи. За выход в финальную стадию чемпионата России поролись две команды – Казанский Зеланд и гонбольный клуб «Уфимец» из города Уфа. Как проходила данная встреча и кто одержал долгожданную победу, смотрите в репортаже нашего корреспондента Василиса Дзюбы. 18 и 19 марта в Казанском центре настольного тенниса и бокса в рамках чемпионата России по гандболу встретились давние соперники команда Зеланд-Казань и Уфимиц Супа. Первый соревновательный день победа была на стороне Уфимской сборной. Поэтому для выхода в следующий этап Зеланду потребовалось набрать отрыв 9 очков. И до 17 минуты первого тайма это казалось невозможным. Игроки обеих команд шли на равных. «Уфимит» забивал гол, Зеланд его тут же отыграл. Но после того, как один из игроков принес казанской сборной девятый мяч, ситуация Изменилась. И несмотря на кратковременное удаление одного из игроков ГК Зеланд, казанцы смогли создать преимущество в 4 мяча и закончить тайм со счетом 15 11 в пользу хозяев. Следом последовал 15-минутный перерыв, где стало очевидно, что гандбол способен объединить любителей спорта разных возрастов. особенно интересно побегать по спортивной площадке и покидать мяч самым маленьким. В такой разрядке, видя поддержку своих близких и земляков, казанская сборная собралась силами и ни разу не уступила противнику во втором тайме. На площадку вышли самые сильные игроки и набрать преимущество в 9 очков стало возможным. Итог встречи – 33-24 в пользу «Зеланта». Стали меньше ошибаться, а в взяли свои, а скажем, мячи и плюс собрались. Но нельзя сказать, что противник сыграл плохо. Лучшим гонболистом по итогу встречи стал представитель команды «Уфимец» Алексей Терновой. Он забил в ворота противника 12 мячей, а именно ровно половину от общего счета сборной. Да, я думаю, это не показатель. Просто больше доводили до меня, приходилось забивать, поэтому ничего страшного. Каждый мог забить столько, Ну, в этом сегодня забил я. Остается пожелать нашей сборной удачи на следующих играх. Василиса Дзюба, Марина Вагрушева, «Неделя спорта». В очередном турнире по мини-футболу среди мужских команд первой группы спартакиады высших учебных заведений Республики Татарстан сборная команды КФУ одержала уверенную победу. На этот раз нашим соперникам стали спортсмены из сборной Казанского энергетического университета. Как же удалось нашим футболистам обыграть противника? Смотри подробнее в нашем следующем сюжете. 19 марта в спортивном комплексе Бустан состоялся третий тур соревнований по мини-футболу среди мужских команд спартакиады высших учебных заведений Республики Татарстан. На площадке встретились сборные команды КФУ и Казанского государственного энергетического университета. Несмотря на то, что первые в матче открыли счет футболисты КФУ, не растерявшимся энергетикам не только удалось сравнять его, но и реализовав следом успешную подачу, вырваться вперед со счетом 1-2. Во втором тайме игроки сборной Казанского энергетического университета расслабились, не доводя атаки до завершения что позволило Михаилу Сисеву за 6 минут до конца матча сравнять счет, а спустя минуту вывести КФУ вперед. Следом Константин Тросс увеличил преимущество федералов до двух мячей, а Алмаз из Басаров поставил точку в данном матче, сбив два заключительных гола ворота соперника, не оставив ему шанса на победу. Ребята продемонстрировали слаженную игру и точность передачи паса, что безусловно отразилось на результате. Итоговый счет встречи 6-2. Марина Вахрушева, Василий Садзюба, «Неделя спорта». У Казанского федерального университета после нашей программы остается еще два матча. Первый из них состоится 24 марта. А сборная КФУ встретится с Казанским авиационным институтом в КАИ «Олимп» Начало матча в 15.00. А 28 марта сборная КФУ сыграет с Казанским государственным медицинским университетом. Встреча состоится в центре грибных видов спорта. Начало матча в 15.00. Приходи болеть за свою любимую команду.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 Вы помните, как пресс служба Монреале запустила в космос своего вратаря после его невероятного сейва? Так вот, на этой неделе такое же видео появилось в твиттере футбольного Galaxy. Однако на этот раз героем короткометражки стал игрок команды соперника. Не понравилось представителям клуба симуляции игрока Портленда, Вот решили они таким образом проучить любителя понырять на футбольном поле. Другой футбольный клуб на этой неделе тоже боролся только не с симулянтами, а с собственными фанатами. Узнав о том, что один из них во время матча ногами взобрался на кресло домашнего стадиона, клуб нашел нарушителя и любезно предложил ему немножко убраться и протереть свое сиденье. Свое и еще 9999 соседних. Это еще куда не шло, спасибо, хоть что не весь стадион на 40 тысяч мест мыть не заставили, а еще раздевалки, туалеты и вот это вот все. Мы уже привыкли к тому, что самая интересная хоккейная движуха происходит только в НХЛ. Но на этой неделе миф наконец-то был развеян. В плей-офф чемпионата Норвегии, например, на неделе был сыгран самый долгий матч в истории хоккея. восемь 8 периодов, почти 220 минут игрового времени и под 200 бросков поворотом. Чистое безумие! Автором спасительной шайбы стал Йоаким Йенсен, которому остались благодарны и зрители, и судьи, и, вероятно, даже соперники. Стоило ли это того? Конечно же да. Это ведь не только мировой рекорд, но и вот такие эмоции после матча. Я уже говорил вам о том, что в НБА очень специфичные фанаты. Так вот, их захватил какой-то новый мейнстрим. Присылать травмированным игрокам картофельно с пожеланиями выздоровления. На прошлой неделе такие получили Кевин Дюрант и Дирк Новицкий. Причем последний даже с собственным изображением. Оригинальные открытки, не спорю. И мне кажется, я знаю, кто за всем этим стоит. Живешь себе такая где-то в норвежском лесу, никого не трогаешь, наслаждаешься спокойной жизнью. А тут по соседству с тобой решают провести этап Кубка мира по биатлону. Лыжники бегают туда-сюда, стреляют периодически, еще и зрители орут. Я бы тоже истерически забегал на месте вот этой вот белки. Белка француженку напугала, и может быть вследствие этого как раз промазала она два раза. Но не переживайте, со зверьком все в порядке, да и спортсменке удалось избежать падения. Но после столкновения с белкой на огневом рубеже, та допустила сразу два промаха и лишилась места в лидирующей группе. Мартен Фуркат, самый активный биатлонец в социальных сетях, а заодно и соотечественник Жюстин Бреда, на которую было совершено нападение, не прошел мимо и оставил свой комментарий в Твиттере. Бреза Белка 1-0. Спасибо, дружище, что хоть в этот раз ты российских спортсменов ни в чем не обвиняешь. Русские самые страшные с белок. Ты реально если вы никогда не смотрели формулу 1 и вдруг решите включить гонку в сезоне 2017 будьте уверены ваше внимание привлечет болит команды Force India. нет дело не в скорости или пилоте а в ее розовом цвете яркий и экстравагантный окрас достался машине от нового спонсора и тут же стал мимом в социальных сетях теперь главное что вы при выборе маскота владельцы команды остановили свой выбор на розовой пантере а не на свинке пеппе то, Кто, блин, такой Артем Дзюба? Мы тоже испугались, обнаружив эту запись в Instagram Stories аккаунта NikeFootball. Неужели они решили объявить охоту на Артема за кучу бездарно упущенных моментов у ворот и отсутствие разнообразия в игре? А, нет, это просто реклама новых бутс компании. По ходу видео, кстати, появляется другой российский бомбардир Александр Кокорин. Я абсолютно уверен, что никогда раньше операторы Найка так не запаривались со съемкой новых промо-роликов. Подумайте сами, чтобы Кокорин удачно подал, а Джуб удачно пробил, нужно минимум по полсотни попыток с каждой стороны. Сай, давай, сая, хорошенькую! Ой-ой-ой, возить! Ой, ой, Помните фильм Рокки 2, где в 15 раунде боя с Аполло Ридом герой ударом слева отправляет соперника в нокаут, но и сам падает вместе с ним. Если нет, то обязательно гляньте. А на затравочку вот вам похожий эпизод с недавнего турнира по ММА. Вообще, двойной нокаут или нокдаун достаточно редкое явление в мире борт. От того реакция комментаторов на эпизод такая эмоциональная. <реклама> Победу в итоге отдали бойцу, который первый поднялся с настила. А вот его соперник еще долго не мог прийти в себя. Кто первый встал, того и тапки. Все как в жизни. Продолжаем тему боевых единоборств. На неделе было объявлено о том, что бой между сильнейшим боксером Флойдом Майвейзером и Панторезом Конором Мангрегором все же состоится. А еще через пару дней американский боксер пожаловал в гости главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову. Совпадение? Не думаю. А этот мой вейзер не так глуп, как кажется. Вон, сразу понял, с кем надо налаживать контакты и где тренироваться, чтобы победить в предстоящем бою. На самом деле, Рамзан Ахматович пригласил боксера ознакомиться с условиями тренировочного процесса и посмотреть на выступления местных молодых спортсменов. Но то, как органично смотрелся за одним столом семьей Кадырова знаменитый американец, конечно, бесценно. Дима... Самый лучший боксер-чемпион И наш Тимирлан Есть такая традиция в современном футболе Давать какие-то обещания в стиле Если Лестер выиграть чемпионат Англии, то я проведу эфир в одних трусах Привет, Гарри Ленникер. Или забивать с кем-то пари в Твиттере, а потом становиться объектом насмешек Вот футболист Чичарита поспорил со своим другом-журналистом на исход финала Супербоула А в итоге побрился на носа